сегодня в нашем ролике пока кто-то пашет, кто-то отдыхает жизнь радуется блин. дал бог одних только девук хватит а я гадюки. змеи ну я к змею поползали блин это так друзья сегодня у нас ой еще одна видите как только что-то тут начали говорить ой все выскакивают а ну где-то еще а два или один все друзья пойдемте с нами а -а -а -а. Главный помощник. Главный помощник. <свист> Хулиган. Вот, Все, Илька, вот вот. пошли. Давайте проходите. Кончи, сейчас <свист> сейчас так, сегодня у нас пополнение, друзья. Серебро еще одна окралилось. Так что у нас сейчас, так, еще. Детки здесь. Здесь ждем. -с. Здесь. Здесь это такая серьезная что движется ой тут а еще вот здесь орша вам привет огромное спасибо за такие замечательные корольчик вот одна девочка и вот вторая супер это уже у нее второй акрол. Мы довольны? Юля, ты довольна? Конечно. Будут серые кролики. Серые кролики. Одни серые кролики. Ну да. Вот здесь у нас это от первого крола предыдущий крольчи, которые я показывал. То есть здесь два есть немножко темнее, а вот два но много, намного, намного... Да, уже серебро. Ну, здесь более-менее все это. Как и было. Как и было. Любопытство. Спокойствие хулиган ну этот чаускин тоже такой но он довольно умный потому что вот там поилочка он ложится бочком к поилочке и один бок постоянно мокрый он тут а? угу. Класс. он спасается в жару он чувствует немножко не там дискомфорт Класс. Додумался. додумался конечно тут Молодец. Ну, дамочка. Девочки отдыхают. Кроме одной. Мамки сразу видно, мамские бунти угу. Дети этой мамки, это все контуры? Обвешенные детьми Ну, еще Там еще в домике она. Она сидит, бедная на не дынюху. Через пару дней мы будем уже отключать их. Все. И вакцинировать. Мы уже мать. Ну да. Ну, она уже сукрольная, все хорошо. Она уже сукрольная. уже все хорошо. Так, закрываем. Ну что, пойдемте смотреть, что мы все-таки сделали. полу полурабочий. Ну, но такая, наша, вижу, жизнь. Да, такая наша жизнь. Сельская такая. жизнь да, такая наша жизнь. некогда отдыхать. Ночь а? прошла да. на ура, потому что был сильный, сильный день. Пришлось вот ему, это помыть, Рексу, да, поставить этот это шифер. Ну, шифер поставили, короче, Собачья утром. Жизнь она такая. Да, утром только поставили, а всю ночь он был мокрый. Во. Ну что, ой, Рек. Вот, творит, друзья так по поводу строительства Ой. здесь мы немножко все это разобрали да. немножко так заднюю стенку мы еще пока ставили потому что собаки и холняки будут бегать по двору да и она разбирается за 10 минут крышу сняли здесь тоже все разобрали здесь все тоже разобрали ну а сейчас мы будем это все дальше бурить как мне нравится друзья бурить погнали все, друзья. Сейчас разгон <свят> будем бурить. Короче, я пошел на болезнь. Все, друзья, все. <свят> Ох ты, класс! Ну, окошко достать немножко, и все. Есть ну, шалом такой есть, видите? Очень удобно штука. Ага, тоже отлично идет. Устал. <смех> Устал, большой Там кофе, а -а -а. нагулялся. -а. Будете говорить не строить. Мне один человек был посоветовал, чтобы осиновые колышки не закапать, потому что будет хана. Копал вот такие вот, его <смех> метровые чурки дубовые и не привязал уже этот. Знаете, стоял. На удивление, все остальное ветром побурило, а это стоял. Ну и с учетом моего капитального строительства в виде того, что с говной палок довольно очень легко все бурилось без проблем. Как Сейчас это все нужно разобрать, где досочка может, ну, как бы, может куда-нибудь пригодиться. Но я не сторонник все это собирать, потому что все таки будешь собирать чужие, а потом просто выкинешь или спались. Поэтому вот пилим, топить котел все равно нужно. Ну нам с почистить за исключением задней стены Вот это еще разобрать И все Потому что там кап одного сегодня не буду, не буду. Так, так, так, так, так так. У нас появилась квахтуха Покажем ее Квахтуха с одним цыпленком <с цыпленок. <с цыпленок еще маленький Поэтому он еще находится в да, В помещении а это инкубаторская, она их зовет, и я... они не понимают. Ну, они привыкли одни. Ну да. Ну, слава инкубатор. богу, она еще пока их не торчет, так что пока. к жив... ним очень дружелюбна Мать. Ну, да. Мать? Мать. О, она их зовет, но они никак. А импотери, блин. Ну, они привыкнут, конечно, наверное. Главное, что не обижает, пусть будет. А там один цыпленок, не знаю. Ну, посмотрим, еще пускай проночует. Если что-то получится, то, конечно, всегда запустит. Ну да. Здесь без изменений. Без изменений. Только все грязно было. Вся все сидят, все хорошо. Да, Баутбол подсохло немножко. Да, дождик был не... ночью. Малинка, между прочим, где-то чалская. Я уже два штучки пробовала. О, О еще поспела. А -а -а. Матери привет. Сеща, привет. Малинка вкусная. На, поедем скоро к тебе. Она же говорит, что завтра приедет. За малинкой по осени поедем. А, У нее да, осенью нет. она как-то. Да. в сентябре не... я не поеду не поедем. Сум... поедем ну короче вот в этом году мы посадили ну уже даже... видите ягодки ну, даже что-то да, как-то как как там что-то да-да. Э -э косил траву как всегда, видите, все залетело ничего, детки вчера накупались, им было очень хорошо да, с поехали, утра до вечера это все спустил, тут немножко красоту немножко навели все, выходной сейчас, называется да, сейчас мы это все это, разбурим и пойду чай пить все, друзья, всем пока, всем счастья, здоровья, семейного благополучия, мирное на небо над головой. Не говорите, что это заученная фраза, потому что когда все тихо, спокойно, так хорошо, да? живите и размножайтесь, как мои кровь. Всем пока, друзья. Маленька вкусная была. Вкусная? И стек съела. Есть чался, там еще должно быть. Поеду скоро. Поедешь? И ты поедешь. Не, я не да, поеду. Да, ты тоже поехать. Все, всем пока, друзья.